Салам ас-сиде. Салам. Приветствую тебя. Ещё стирдю, чумушь, чёк, бли. Уйду, сижу, тащатся. И что если бы да? Куда я тащатся? Что я отбаму? Да, вы правильно обратились. Наша компания Саншайнс является легальной компанией. Мы трудоустраиваем наших граждан Хорватской Республики в отелях Турецкой Республики. Если вы хотите, вы можете поработать 4 месяца, если хотите 6 месяцев. И также студенты могут поработать во время каникул. Наша компания Sunshines дает стопроцентную гарантию за вашу безопасность. Да, да. Эй, Юль что скажете говорите? А, Сизденмини Турамес Тичного Аннайт А, легалду компания. Бис, э, каргас мамликет, нин, джарандарин, э, турция дава, тыль, джимушка, урноштравас. Э, Бис, дин кампания, сиздэрдин, холпс, джунгаретин, джиспайс, грепль, дикперет. Игер, хала санс, дар, туртай, из тепких семиздебалот, хала санс, дар, алтай, из тепких семиздебалот, алми студент, дар,